Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Интернет-портал радиоцентра «Сангейтс» продолжает свои программы. Сейчас в Чикаго 1 часов 30 минут дня, утра на западном побережье в Калифорнии 9.30, в Нью-Йорке и Вашингтоне 12.30, ну и 19.30 в Москве, и как раз Москва у нас и на связи. Ну, и как мы предполагали, так у нас не получилось. Эта новость, скажем так, есть две новости. Да? Вот эта, эта новость, э, значит, я не скажу, что плохая, она не, допустим, хорошая, но, но э, есть у нас и хорошая новость. То есть вместо выбывшей из игры Василина Мискевич по техническим причинам. У нас замена, сказать, на астрологическом поле в эфире Андрей Бухарин, астролог и руководитель астрологической школы. И сегодня у нас внеочередная встреча, вообще-то говоря, с Андреем, потому что поступили очень много к нам заявок и вопросов продолжить тему Пушкина вызвала это интерес, поскольку Пушкина, ну, как мы знаем, программа на самом, я имею в виду, фигура, она очень и очень, ну, оказывается, мы не все знаем тому, чему нас учили в школе, о том, что дядя самых честных правил, вот, и речь шла как раз-таки о дяде. И это было обыграно, потому что это не просто так взялось. Его дядя одолжил у него, у Пушкина, молодого Пушкина еще, там, скажем, тинейджера одолжил у него деньги не отдал. Поэтому он и отразил это в Евгений Нейкин, сказал, мой дядя самых честных правил. А, но на самом деле это просто так было, так скажем, обыграно. Это версия, повторяю. А, и мы все знаем о том, что это великий русский писатель, это великий русский поэт. Никто этого не отрицает, он сделал просто невероятный вклад и во всем мире естественно это все знают и понимают но как всегда существует обратная сторона медали вот есть высшие аспекты есть низшие аспекты вот высшие аспекты это то что все мы знаем а вот низшие аспекты скажем какие-то такие о которых скажем так многие умалчивают но кое-где встречается андрей здравствуйте во-первых здравствуйте майкл здравствуйте уважаемые радиослушатели Сангейт Радио. Да, ну давайте мы все-таки завершим тему, э, пушкинскую тему завершим, э, и перейдем к таким вещам, которые, ну, скажем так, не очень-то приняты э, в нашем обществе, поскольку, ну, э, так сказать, вещи э, не афишируемые. Давайте, Андрей, вам слово-то сказать, завершим вот эту вот пушкинскую эпопею. Ну, во-первых, это очень здорово, что народ интересуется такими, скажем так, высокими идеалами, как Александр Сергеевич Пушкин. Значит, скажу так, не все потеряно. Общество, значит, не будет полностью наше на земле здесь какими-то, какие-то неевомерные катаклизмы. Да, деградировать да? Да, потому е что... Надежда есть. Так, Я вот тоже хочу отметить, что это очень здорово, что мы с вами разговариваем об Александре Сергеевичу Пушкине. Это, кстати, реально приятный такой факт. И очень очень хорошо, что народ, скажем так, требует продолжения банкета. Ну да. Потом мы плавно перейдем к Михаилу Юрьевичу, если будет время, конечно. Вдруг мы сегодня не успеем. Давайте уже отдадим должное Александру Сергеевичу. Давайте отдадим ему должное, действительно. Ну, я бы хотел сегодня затронуть именно раздел астропсихологии, то есть, если мы в прошлый раз затрагивали событийный срез и, как бы, вот, используя астрологические техники, мы, ну, как бы, там, искали подтверждение либо неподтверждение вот тех трех версий, которые имеют место быть с его смертью, вот, по смерти, то сейчас я бы хотел более подробно остановиться на астропсихологическом таком аспекте, то есть именно какой был Александр Сергеевич Пушкин на самом деле, почему вот астрология немножко такое вступление, скажем, она в этом плане эта наука, ну вот, просто опережает на голову либо ну вот, именно стандартную психологию астропсихологию, потому что, например Любой практикующий психолог ничего не может сделать, помочь, либо поставить диагноз каких-то проблем своему клиенту, пока физический клиент не пройдет некие психологические тесты. Ну, там, отвечает на вопросы, и психолог уже смотрит, так, вот здесь проблема, либо здесь проблема. А вот просто так, по дате рождения, не зная, то есть человек жил там столько-то лет назад, столетий мы можем нарисовать его психологический портрет и более можно узнать такие тонкости души как таланты ну у Александра Сергеевича скажем талант известный до сих пор какой был да а также проблемы с которыми которые мучили его психологические комплексы неполноценности которые у него наличествовали и они были мотивами его тех или иных поступков в жизни, тех или иных событий. И вот об этом я вот как раз предлагаю сейчас пообщаться. И э, на вооружение мы возьмем техники, которые я использую в своей астрологической школе. Они, э, расчет ядра космограммы сначала начнем. И там э, можно просто вот подать рождение, рождения, исходя из того, что в какой, в какой полусфере находится... Э, большая часть планет, в какой секторе космограммы находятся, скажем, выделенные они, либо более, либо менее выделены, мы можем дать некие описания психологические. И вот я хотел бы поделиться. Кстати, я могу эти скриншоты после передачи выложить собственно, ну, там, в Фейсбуке, любой желающий может ознакомиться с этим. Давайте вы мне их пришлите, а я попробую их включить в нашу программу, которая будет обрабатываться да, в видеоформате. Да. А, ну и давайте да. чуть попозже, когда мы закончим, чтобы не, время не, не занимать да. эфирное. У -у. Значит, я не буду, скажем, астрологические, скажем, именно объяснения давать, я буду как бы уже выводы озвучивать В формате передачи, наверное, это главное будет чтобы экономить время. Ну, у него из двух, первый показатель, показатель личности, то есть если оцифровать в процентное соотношение коллективизм и индивидуализм, к чему он склонен был, то у него соотношение 14% на 86%. То есть он был индивидуалом на 86%. Ну, в общем-то, жизнь это и показала. да, То есть у него творчество было индивидуально, а не коллективное. А по жизненной позиции, которая описывает, скажем, такие показатели, жизнь для себя или жизнь для других, у него, в принципе, было равные показатели. То есть он одновременно был, у него, скажем так, одновременно были приблизительно одинаковые показатели эгоизма и альтруизма. То есть, перегибов таких вот в одну крайность, где он там жил, в лепешку расшибался, во имя то есть, других, либо супер там, эгоистом было, тянуло одеяло на себя, тоже нельзя сказать. То есть, в этом плане он гармоничный человек был. Характер. Характер его описывает преобладание той или иной водной стихии. Но вот здесь э, интересный момент возникает. Э, насколько мне известно, с, э, современники, либо те, кто там, причисляет к этому описывается, говорят, что Пушкин был с человеком, да? Вы меня поправьте. Вроде такого холерического темперамента. Ну, если а... он такое количество раз дрался на дуэлях, так, наверное, не просто так это бывает. Вот. А у него астрологически описывается, что он психологически у него преобладает э стихия воды, и он больше меланхолик. То есть он больше был вот этим таким... Э находился, возможно, в каких-то душевных муках, либо в душевных переживаниях глубоких. То есть, очень человек был таким внутреннего внутренней жизни насыщенной такой. То есть, у него там бурлили внутри его страсти, его какие-то переживания, фантазии. Потому что любой писатель, ему чтобы, ну или поэт, ему чтобы творить. Ему надо очень сильно душевно страдать, понимаете? Тогда вот этот э, накал эмоциональный, он вырывается вот в такой вот именно э, в словесную форму, обрекается в такую, которая, э, ну вот там все, все видно, то есть не, не пресной формы такой, а именно э, насыщенные вот именно его стихи то есть это должен быть напор такой. Хотя это я сейчас рассматриваю только космограмму, потому что гороскоп, а гороскоп это надо еще сетку домов использовать, большие вопросы, то есть еще присутствуют в астрологическом сообществе, когда, в какое время он на самом деле родился. Вот, поэтому пока, чтобы не делать таких выводов по гороскопу, я только по космограмме, то есть тем, что он пришел в нашу жизнь. А стратегия поведения у него преобладает кардинальный крест, это стратегия активного такого деятельного человека, а по мировоззрению он был творец-организатор. То есть, ему надо... То есть, он к тому типу людей походил, которые на пустом месте могли, э, скажем так, пни выкорчивать и создать поле, э, которое спахать надо и там посеять, э, допустим, пшеницу. Но вот уже регулярно сеять там пшеницу, то есть, поддерживать уже на готов у него мало показателей было. То есть, он именно <coughs> такой вот... Деятельность такая была, что все время надо было лбом что-то прошибать, и он искал как бы проблемы себе вот, по жизни, чтобы везде где-то надо быть первопроходцем. У него максимальные показатели на важные события в жизни как раз соответствуют его жизни, то есть это первые две четверти до 42 лет, что собственно так и произошло, то есть максимально насыщенная жизнь событиями была. По э, комбинации стихий, выделенных гуманитарий или логик, то есть, либо эмоциональность преобладала, либо рациональность, он э, гуманитарий, ну, не намного, а там 58% на 42%. По проф-ориентации, какой физический труд или умственный ему способен, ну, понятно, что по этот умственный труд, но здесь тоже есть показатель 74%, то есть, человек действительно был незаварядного ума. А вот интересное качество, простота, хитрость которая тоже рассчитываются, поэтому, оказывается, Александр Сергеевич Пушкин был отнюдь непростым человеком. У него простоты было всего 27%, и 73% было хитрости. То есть он был, я скажу так, хорошим манипулятором, интриганом и таким политиком. Вот именно у него политическая такая, знаете, ну как бы вот для хорошего политика, да, то есть хороший политик всегда. Никогда не скажет там, э, ну как-то... То есть он всегда, знаете, то есть он мог хорошим быть таким э, э, подковерным кардиналом, быть, то есть у него ну, хорошие показатели на это. Это также показатели, соответственно, сильной интуиции. Ну вот это объяснение по э, такому беглому анализу ядра космограммы а можно дальше рассматривать, если мы перейдем в более глубокий срез наличия, какие проблемы его мучили, то есть именно психологические комплексы и полноценности, которые в него присутствуют. Я хотел бы сначала сказать, что они бывают двух таких типов или видов, как это сказать, врожденные и приобретенные. Врожденные это благодаря, ну, в астрологической традиции считается, что это благодаря, скажем, каким-то тем или иным достижением в прошлых жизнях. То есть, когда Натив ну, что-то либо хорошо в руки по жизни там заканчивал, либо не очень. Поэтому он в этой жизни имеет положение в знаке планеты. Если планета находится в хорошем положении, то это один из показателей талантов. А если она находится в ущербном положении, то это один из показателей как раз психологических комплексов. И еще хочу сказать именно по комплексам то, что это такая проблема, которая, если человек не хочет, не набирается мужества ее решать, не хочет. Ну, а первый, первый шаг это осознать, признаться себе, что да, у меня есть такая проблема, знаете, чем-то похоже, вот, например, на алкоголизм. Когда алкоголик, ну, вот любой алкоголик, который не осознает, что он алкоголик никогда не признает этого, да? Да, более, он говорит, что я-то в любой момент могу бросить, но я не хочу. Вот что. Да. То есть они как бы не оберегают этот комплекс, как, знаете, как грудного ребенка. Он волю воспитывает. Ну да, можно так. так. Хотя это трагедии в семьях таких от этих э, э, волевых людей сильно возникает. И вот э, проблема вот с этим, что первый шаг осознания этого. А потом уже человек начинает уже его, скажем так, решать эту проблему. И второй, второй комплекс это приобретенные, то есть события жизни, которые, скажем так, прогибают нас как-то вот своими внешними влияниями, вызывают у нас либо ну, благоприятное событие, либо уверенность в себе, да? Там вот я уверен в себе, у меня все получается. Хотя заслуги в этом человека нет, это просто такой план на жизнь у него, что у него, допустим, ну, по деньгам ему просто все э, скатывается к нему. А, допустим, по, допустим, в секторе детей у него проблемы. Таких полно примеров, где очень богатые люди бездетные, например, одновременно. Либо наоборот, там э, бывают другие показатели. Это к тому, что я говорю, что это не заслуга столько человека, сколько некая такая фатальная программа, где независимо от того, э, умный ты или не, не, не очень, как бы деньги, наличие денег не показатель, э, скажем, корреляции э, или, там, графика ума. Это далеко не всегда так. <как> а, вот. Но я ни в коем случае не хочу оправдывать ленивых людей. Я просто говорю, что вот именно это не всегда так э, сочетается. Так вот, э, именно события, которые описывают сетка домов. А мы, к сожалению, сейчас не сможем рассмотреть, потому что я уже сказал, что по времени рождения много вопросов к Александру Сергеевичу Пушкину, то по аспектам мы можем рассмотреть, какие были между планетами у него аспекты, и они тоже дают, формируют именно приобретенные, скажем так, комплексы неполноценности, которые ну, были моторами, скажем так. Ну и вот я хотел бы на них сейчас остановиться более подробно. Скажем так, из, из э, тех, которые комплексов неполноценности у него были э, по рождению, это положение у него Юпитера в э, Близнецах. Это один из показателей того, что комплекс э, или недо, или пере, по отношению к себе, то есть человек неадекватно относился к себе, к своему, скажем так, авторитету, то есть он либо мог недооценивать себя, либо наоборот излишне переоценивал, и это вызывало какие-то те или иные муки, потому что где-то мало, скажем так, свое творчество он там как-то мог обменять на какие-то блага. Где-то наоборот не получалось, например, потому что он слишком высокую цену за это, например, просил. Ну, я пример вот такой параллель делаю. А есть еще показатель у него комплекса неполноценности Сатурна в раке. То есть это вот проблемы именно такого душевного характера. То есть именно зажат, то есть вот как раз проблем эмоционального средства. Вообще он был э, душевно ранним человеком очень. У него вот Луна с Марсом в соединении в раке. То есть это человек, который действительно э, болезненно реагировал на э, всевозможные, ну, скажем такие колкости, если кто-то в его адрес там оббрасывал и так далее. Критику. Что? Критику. Ну, и критика так, а критика это кстати Юпитер, который был вот пораженный Юпитер, потому что это комплекс я великий, если так кратко. Понимаете? Но он действительно великий человек. Но а если бы Юпитер был в нормальном положении, то он бы относился к этому. да, я видал, как это? Здравствуйте, здравствуйте. Вы кто? Я царь, просто царь. Помните? Иван Васильевич меняет профессию. То есть там Юпитер Данность. У, этого, да, у того царя э, Юпитер явно там в стрельце был, например. Он относился, ну, нормально, да, царь, ну, царь, что тут такого. А здесь вот именно э, такой... Э, комп, что, что такое комплекс неполноценности юпитерианский, особенно в близнецах? Это когда э, человеку кажется, именно кажется, то есть окружение вообще это не... Но ну, ему кажется, что кто-то хочет стать круче его, скажем так, более талантливым, чем он. Ну, например, вот... И это гложит у человека, то есть он думает, а, вот, допустим, выступает где-то, ну, например, там в лице где-то он выступал с кем-то, и вот его же одноклассники, да, да там, или как однокурсники, если кому-то ставили хорошую оценку, то очень вероятно, что Александр Сергеевич Пушкин очень страдал от этого. Именно потому, что как бы не его признали, а признали вот другого человека больше. Но это был, с другой стороны, мотор стать лучше лучшим, понимаете? <coughs> Мотив, скажем так. Вот. Вот. И у него, э так как Юпитер, если мы его будем рассматривать, он, помимо прочего, еще имеет поражение от Плутона, аспектом 90 градусов, то это говорит о том, что эти люди часто имеют скандально широкую, во-первых, известность. Ну, широкую известность имеем. А так как квадратура то это она такого скандального характера. И, в общем-то, если вот вспоминаем Александра Сергеевича Пушкина, то вспоминают ее ну, все время по каким-то, то, то там, э, суп, насколько я помню, там в Одессе какая-то была интрига, там э, графа как его, Воронцова вроде бы, да, там женой что-то. Тут ну, тоже вот идешь, там, достопримечательность вот связана с этим. Не с тем, что он тут написал там, э, например... Роман там Руслана Людмила там, или что-то другое, там творение какой то А именно вот такого характера. То есть, именно где он что-то там стрелялся с кем-то, где влюблялся в кого-то, вот он там еще с этим, он ли Александр Дюма или не он, Александр Дюма. Да. Вот такого уровня. Да и с Дантесом, в общем-то, не все так просто. все таки Одна из э, сестер э, была женой Дантеса, которую он соблазнил, пишет так. Ну вот видите, кстати, да. возвращаясь к Александре э, Дюма, также этот у, еще есть узник. Э, Замка Иф, там, да если вспомнить, там же да. был ну, кто? Только там, да, там был Эдмон Дантес. Эдмонд Дантес, который... А, да, да, да, тоже Дантес да, Дантес, Дантес, да. Это правда, вот. это действительно Почему совпадение. Это? Вдруг, да. Вот. Почему это... Вот, то есть он там к нему относится как к э, спасителю, который... Ну, если версия такая, что он все-таки э, стал э, э, туда, знаете, вот, э, Александром Дюмой стал, да, то тогда это можно... Как бы он здесь ему дань отдал, что благодаря этому якобы дуэли... Он, как бы, там, ну, скажем, за, закончилась его одна жизнь в России, началась во Франции. Но опять же, это версия. То есть мы не следователи, мы просто говорим, как бы, и я как бы, объявляю еще одну, скажем так, пункт такой, по которому эта версия имеет право жить. То есть почему люди говорят, ну все-таки есть же что-то же там подозрительное такое все время, всплывают такие мотивы. Вот, и еще вот этот квадрат Юпитера Плутона, если возвращаясь э, к теме астропсихологии, эти люди часто, знаете, такое имеют презрение к смерти. То есть они э, играют с ней в прятки. Даже не в прятки, а вот такой, как бы, вызов: Ну попробуй, типа, убей меня. Знаете, вот такие вот как бы персонажи да. есть, типа, там, ну попробуй. И им до поры до времени это сходит с рук. А потом да, потом не сходит. Но у него и заходящий узел Скорпионе, как я уже говорил, то есть э, по заходящему узлу, это также люди тяготеют к такому вот э, проявлению. Э, но диспозитор заходящего узла Плутон, пораженный вот этим Юпитером, э, то есть с завышенным самооценкой, потому что любой пораженный Юпитер, он дает завышенное самомнение, завышенную самооценку, шапкозакидательские такие настроения, либо наоборот, другая крайность, недооценка себя, то есть я никто, я ничто, звать меня никак. То есть вот это эпитерианские такие крайности. Это, кстати, вот комплекс неполноценный, но он при этом дает, во-первых, популярность и желание как бы сказать, что нет, я э, достоин великого там, будущего какого-то. да. И действительно, то есть, э, вот эта ненормальная планета, она как бы его тормошит, что, вот, чтобы он творил, творил, потому что она в общем-то э, соединение с Солнцем. А это один из показателей очень известных людей солнце соединений с Юпитером. В Близнецах, да? То есть, писатель, ну, поэт. То есть, человек умственного такого труда. Ну, например, вот так сразу навскидку могу сказать, кто еще такой был соединение Солнца с Юпитером. Владимир Стеменович Высоцкий, например, мил. Ну, уровень людей, да, вот эти, которые вот именно такие известные по судьбе, то есть, у них есть вот такое соединение, все, они... Становится известным и знаменитым, потому что Юпитер – это планета популярности, известности, такой авторитета, роста такой. Есть еще у него проблема с Солнышком. Солнышко у него, помимо соединения с этим пораженным Юпитером, она имеет еще квадрат Курану. Ну, квадратура, она любая квадратура читается как конфликт. Шутка уран. Уран это водолейская тема. Это тема свободы, независимости, это сверхинтеллект, кстати, потому что уран это высший Меркурий. И это давало, давало дополнительные умственные способности, но при этом, опять же, сконтального характера. Ну, я могу провести аналогию, допустим, просто от себя, так скажем, немного зная, допустим, какую-то восточную астрологию, там, нумерологию, если мы говорим об Уране, то это северный узел, правильно, Луны? Нет, у него восходящий узел в Тельце. Восходящий а узел, да. То в, в, в ведической астрологии <coughs> учёшь, это Раху. И вот Раху именно дает вот такие вещи то есть с одной стороны это действительно вот как вы говорите то есть абсолютно точное совпадение с другой стороны какие-то такие просто совершенно противоположные вещи когда человек действует как будто в него вселяется ну что ли дьявол демон какой-то а да, по сути дела раху и кету это как раз таки э, голова и туловище демонических планет то есть это уран и нептун но вот мы сейчас говорим о э, уране так это как раз этому и соответствует да? Ну, вот здесь много, кстати, можно сказать про эту квадратуру. Например, она давала капризность и эксцентричность ему поведению. И человек, как правило, с таким показателем часто очень необычные, одаренные люди, между прочим. Да. Но ну, опять же, скандально как-то одаренные, скандально необычные. А, как правило, эти люди ставят свою свободу и независимость выше, скажем, жизненных ситуаций. И, между прочим... То есть, эгоистичное такое проявление, что вот именно по независимости, что как бы э, другим, как бы, тогда они могут э, относиться к другим, э, ну, скажем, с, э, скажем, мне неинтересно мнение других, именно в вопросах независимости, когда они касались. И вот таким людям, кстати, трудно приспособиться к порядку дисциплины, между прочим, когда Уран вот в квадрате к Солнцу. Потому что планета Уран, это планета, скажем, такой анархичность давала человеку, такой какой-то... Э, сбалмошность может быть такую какую-то э, внезапность действий ну, его и поступков его поведение вообще-то говоря в обществе было притчево языцах поскольку его действительно скандальный характер его постоянные интриги его постоянные э, разгульные какие-то вечеринки они вот это была та сторона то изнанка о которой, в общем-то, немногие знают, поскольку, чушь, это же великий русский так сказать, ну, да, <laughs> человек, да, писатель, поэт, конечно, об этом говорить не принято. Но вот, тем не менее, это было. Андрей, у нас остается несколько, там, ну, может, минут 10, допустим, да. Скажите, вот мы обозначили как астропсихология, если у вас есть что-то еще сказать, чтобы завершить пушкиниаду? если можно так выразиться. Давайте, если... Ну, давайте я буду кратко, постараюсь сейчас... Я просто сделал акцент на Солнце-квадрате Курану, хотя это, кстати, очень mm -hmm. важный у него аспект. Он давал, опять же, комплекс, скажем так, неполноценности, если так кратко выразиться, «Свободу попугаем» да, из известного мультфильма, <laughs> в общем, такого рода. То есть, как будто его кто-то лишал причем, э, причем да, И он стремился как бы разорвать эти цепи и вот показать, какой он свободный человек. Хотя никто, допустим, не старался его ограничить. Вот комплекс, кстати, в этом и заключается, что на самом деле у человека здесь в голове какие-то вот мысли, которые не соответствуют действительности. И этот, кстати, давалось чайно... Вот выдержки не хватало, нервные срывы и рациональные поступки. И, кстати, именно вот этот показатель, в том числе Сабетина, давал то, что окружающие очень сильно раздражались его проявлением нетрадиционности, вызывающей нетрадиционности. Понимаете, то есть он этим как-то их, ну, скажем так, драконил, да? то есть как бы вот провоцировал ненормальную реакцию на себя но вот в принципе еще плюс это изобретательность дает и работу в одиночестве вот в таком Ну, это мы сегодня опять же крайность этот э, психологический комплекс неполноценности озвучили у него есть полно еще достоинств всевозможных, которое может быть в другой раз обсудим когда-нибудь Другой раз, кстати, у нас не за горами, другой раз у нас уже будет совсем скоро. Мы, конечно, будем это объявлять. Поэтому, дорогие друзья, наши радиослушатели, уважаемые, и телеинтернет-зрители, YouTube-зрители, вы следите за нашими, скажем так, адретайсмен, за нашими объявлениями. По-русски это вы можете сделать на тройной wsangatesraadio.com, Это в Фейсбуке у нас есть, и на YouTube Sungates Radio. Вы нас найдете, можете подписываться на канал и получать, так сказать, сразу программы, которые сразу же будут выходить. И следующая наша программа будет совсем скоро. И мы будем говорить об очень интересных вещах. Я даже не буду сейчас упоминать о чем. эта интрига, так скажем. А для тех, кто нас слушает, я, и кто не, не подключились с момента нашего начала, я хочу сказать, что это была замена, вынужденная замена по техническим причинам. Василина Мицкевич, астролог, не смогла выйти сегодня в эфир, но обязательно в ближайшее время она появится опять. А вот, так сказать, любезно согласился Андрей Бухарин, ну, тем более, что у нас была незаконченная тема э, с Пушкиным. Вот, а к, к Лермонтову мы еще не подошли, поэтому это будет в следующих наших программах. А, скажите, ну, буквально там у нас остается какое-то время, э, что бы вы еще хотели, допустим, по астропсихологии сказать, о чем мы могли бы вообще говорить в, в этом направлении? Я хотел бы как раз вот подвести такой эпилог, э, сказать, что не следует идеализировать великих людей, и думать, что они какие-то были там по всем сферам жизни, они были, ну скажем, э, античными какими-то героями, знаете, там, которые там, 12 подвигов совершали и так далее. Хотя 12 подвигов – это 12 мистерий знаков Зодиака. Тут тоже есть вещи такие уникальные. Но, Но тем не менее, да, да? Да, тем не менее то есть Александр Сергеевич Пушкин, он при том, при всем, что он был, э, какие-то имел там комплексы неполноценности, Какие-то косяки, скажем, по жизни где-то делал там. Он был гениальной личностью да. действительно высочайшего уровня. И, мы, и он запомнился, скажем, оставил труды после себя вот именно эти высокие. И независимо от того, ну вот эти, кстати, его э, проявления комплекса неполноценности они как бы хвостам идут вот этой тенью, там, если копнуть, а вот оказывается Александр Сергеевич какой был. Но великая личность творческая она всегда имеет какой-то пунктик. То есть я хочу даже больше, как у меня один знакомый астролог сказал, говорит, что все э, гениальные люди, они психи, говорит, знаешь, говорит. Вот, ну, я так, э, я, это не моя точка зрения, но вот ну, нечто около этого, потому что человек соприкасается с влиянием высоких планет, а эта энергия высоких планет, она дает, скажем, такую ну, некую ненормальность, потому что когда человек заглядывает за горизонт, с, там событий, там, либо в прошлое, как Александр Сергеевич, извините, у него много сказок связано, вот, кстати, знак рака выражен, у него с прошлым, ну, вот, там, почитайте, про гатырей, там, говорящая голова, там, это же, эти, когда еще анты жили, ну, люди-великаны, то есть, это он в то прошлое туда э, как проникал, и у него, кстати, есть показатели на проникновение высшей миры, потому что у него та же луна, у него хорошо это ядро в раке, хорошо спектировано Нептуном, и он в соединение с заходящим узлом Раху, то есть Кету. То есть он из прошлого, в прошлом наработанное великое у него это качество было, проникновение, ну скажем, интуиция. Вот. Поэтому хочу так остаться на хорошем такой ноте, что Александр Сергеевич Пушкин был такой, как и мы, ну просто был в секторе писательской деятельности особо одаренным человеком и гениальным. А мотивы, кстати, его идеальности давали, в том числе, и психологические комплексы неполноценности. Так что это еще э, нельзя сказать, что вот гениальность, она всегда вот, когда окружена вот таким, э, ну то, что сподвигает гениальности. Ну вот так вот, надеюсь, Александр Сергеевич долг отдал, наверное, какой-то должен кармический ему прославил его, да, вот Понятно. А скажите, вообще вы же анализируете, какие ситуации людей, было ли в истории вот что-то похожее, чем можно было бы сравнить Александра Сергеевича Пушкина, какие-то отдельные личности, которые ну, с похожими характеристиками астрологическими? Ну, лично, вы знаете, это субъективное мое мнение. Я, конечно, какие-то личности были, кто-то лучше, кто-то хуже. Но мы имеем в виду поэта Александр Сергеевич Пушкина. А ну, никого... не обязательно поэта, просто какая-то выдающаяся личность с какими-то определенными характеристиками, но пошла, допустим, эта личность по другому, по другой дороге, в другое направление, к примеру, чтобы какую-то вот аналогию, скажем так, провести. Uh -huh. Я это... Почему задаю uh -huh. вопрос? Это, это момент такой очень... Ну, с одной стороны, это неоднозначный такой момент. Дело в том, что если мы будем говорить о ре ре реинкарнации, а, то вот, допустим, через там, 30 лет после смерти Пушкина появилась бы Александр Дюма. Он появился, собственно говоря, не сразу после этого. А вот если бы появился Александр Дюма через 30 лет... После, то есть в этом же возрасте примерно как 37 лет умер ага. пушкин вот тогда можно было бы сказать что это была реинкарнация и вот душа пушкина возродилась в теле александра дюма вот тогда соответствие могло бы быть очень очень полное а, ну как бы а, можно... я понял, к чему вы клоните да что возможно ли что продолжение миссии пушкина в последующих воплощениях с другими гениальными личностями ну во первых возможно это раз а во вторых вы знаете, не факт, что человек в каждую жизнь будет один и тот же урок отрабатывать. У него был урок, ну, скажем, по третьему дому, там, ось 3.9, да, вот это близнецы стрелец, скажем так, ось писательской деятельности и широкой известности, И он ее выполнил. Он выполнил так, что мы до сих пор о нем говорим. Прошло уже сколько там, 200 лет, практически, да. И, мы, и о нем, он, ну как это ж, кладезь мировой культуры. То есть, он свою миссию выполнил, а вот, э, например, <coughs> э, я думаю, что, возможно, что, значит, в следующее воплощение, на следующий урок будет другой, не, не обязательно опять, э, скажем, русский язык изучать, мы же когда в школу ходим, там математика есть, физика, химия, может, каким-то великим ученым эта душа могла с этим потенциалом родиться, Могла каким-то великим э, музыкантом быть, э, который может там два слова связать, не может, но при этом иметь какой-то вот, э, фантастический слух и э, талантливый какой-то э, писатель. Это тоже может быть. Это просто м, обучение идет. Поэтому могу только предполагать. Так, Майкл. Ну понятно, естественно мы знать не можем, можем предполагать. Ну в истории и описывается очень много случаев, когда действительно люди возрождались, возрождались они в другом теле, но аналогию можно провести без сомнения где-то. Ну сегодня так на вскидку трудно об этом сказать. Андрей, вы знаете, у нас время уже подходит к концу, у нас буквально через пять минут начинается новая программа очередная точнее программа мы будем беседовать тоже с россией казани россия ольга викторовна будет очень интересная программа дорогие друзья те кто нас слушает, вот и остаться с нами через пять минут мы включимся в эфир и будем беседовать ольга викторовна вот как раз таки это она если у вас возможность есть послушайте вот она как раз таки относится к тем людям которые могут видеть те вещи, которые невидимые для обычного человека, то есть она туда может заходить, и э, я и задам, кстати, вопрос, что у нас была программа, вот как она э, считает, ну, я... А, трудно сказать, что она анализировала, скажем, творчество Пушкина, но тем не менее, всякое бывает, в самом случае, видя человека, она может сказать, какой человек планеты, вот допустим, да, на каком уровне сознания он находится, это тоже очень интересная вещь, Uh, и познавательно познавательно, я хочу сказать uh, ну что, тогда давайте мы с вами сегодня попрощаемся, большое спасибо замена прошла удачно uh, на астрологическом поле замена Василина на uh, вынужденная, правда, на Андрея uh, Бухарина и мы с пользой провели время и узнали очень много интересного, того, чего нам обычно в литературе не пишут. А вот в следующих программах мы будем рассматривать ныне живущих людей, причем очень известных людей и которые оказывают можно сказать субонос, судьбоносное влияние могут оказать на события во всем мире на политические в том числе события вот об этом мы поговорим в следующих наших эфирах и возможно уже в ближайшем эфире у нас намечено по моему на, как, на 16 число до да? 15. 15 15 15, да, 15, 15, 15. 15 да. поэтому дорогие друзья 15 июня то есть уже так сказать совсем скоро мы встречаемся с андреем бухариным но вы смотрите на facebook это будет объявление об этой программе о чем мы будем беседовать какие вопросы будем рассматривать если же вы хотите задать вопросы андрею или побеседовать скажем с ведущим и оставить свои замечания то пожалуйста вы можете это сделать на skype Значит, подключите контакт Skype, это SunGate, солнечные обороты на конце буквы SunGate 1.08. Это тройное W, sungatesradio.com. Ну, а сейчас мы э, заканчиваем нашу программу. Большое вам спасибо, Андрей. А, ну, так, хорошего вам остатка вечера узнать. и спасибо. до новых встреч. Да, до свидания, Майкл, до свидания, уважаемые радиослушатели, Сангейст Радио. Всего да, хорошего. дорогие друзья, буквально через 5 минут, через несколько минут мы снова будем в эфире и будем вести следующую нашу программу. Всего доброго, Андрей, до свидания. До свидания.